вы не ближе к центру здесь уже начинаются цивилизованный пляж или пляжи тихонечку просто прекрасный день сегодня. здесь вот, вдали полно народу острова хорошая и дети и взрослые из моря выходить даже не хотелось. Настолько тёмная, тёмная вода. Непривычно градусов, 23 20... 4 мне так показалось. Но, на самом деле 22, по-моему, возможно. Ребята, люди, всем прекрасного настроения. Всегда радости, любви. Всегда счастливых минут в жизни. Удачи.